Друзья, всем привет! Сегодня мы разберем такую тему, как Род Небесный, Род Земной, поговорим, чем они отличаются, какие характеристики они в себя включают, как они влияют друг на друга и вообще какая между ними есть взаимосвязь. Постараемся раскрыть эту тему со всех сторон. И первое, с чего стоит начать, это с пояснения того, что за выражением Род Небесный стоят определенные характеристики нашей духовной составляющей то есть это наша душа, а за выражением род земной стоят характеристики нашего материального тела. И если характеристики души тянутся из жизни в жизнь и приходят с душой из мира вне воплощений, то характеристики нашего материального тела мы заимствуем от наших родителей. И когда я говорю выражение род земной, то для большинства интуитивно понятно, что речь идет именно о о наших предках, да? то есть это наши родители, наши дедушки, бабушки и так далее. И что касается материальной природы наших тел, то людям с большего она уже известна, так как находится в такой ощутимой для нас мерности. И поэтому естественно, что ученые начали измерять именно эту сторону вопроса. И со временем им удалось выяснить, что генетическая составляющая наших Материальных тел, она передается от поколения к поколению именно через ДНК. Это то, что формирует нашу внешность. То есть это и цвет глаз, и волос, и кожа, и структура. а также правильное формирование внутренних органов. То есть это и есть характеристики, которые относятся к нашему именно земному роду. Еще на формирование, конечно же, влияют и внешние условия. То есть в каком месте человек вообще родился, да, его климат экология и так далее. но все равно в основе формирования и развития лежит именно генетический составляющего нашего земного рода. Что касается характеристики рода небесного, то их такая энергетическая природа для нас она незрима да? и поэтому в микроскоп на нее не посмотришь. И тем более трудно измерить ну, вот в этой природе такую основу как знаете осознанность и любовь. И здесь можно подумать, что разница в природе материального и духовного мира, она говорит о том, что они изначально не связаны друг с другом, но на самом деле наоборот. Одно неразделимо друг от друга, и одно без второго быть не может, так как по большому счету даже наши плодные тела являются определенным видом энергии. А это значит, что одна сторона природы наших тел не просто связана с другой, а обязательно включает ее в себя. И можно сказать, что одни наши характеристики больше относятся к материальной составляющей, а другие к духовной. Но есть те, которые относятся сразу и к первой, и ко второй части вот этой нашей природы. Взять, например, наш характер или нашу осознанность. Они формируются из тех опытов, которые проходила наша душа в других воплощениях. И... В то же время на них напрямую влияют опыты, которые проходили в свое время наши предки. А сейчас влияют и те опыты, которые мы в данный момент времени проходим здесь с вами. И, например, вот определенные знания и страхи в нас вшиваются на именно телесном уровне. И знаете, проводился эксперимент, в котором участвовали только что вылупленные птенцы. Над ними проносилась вырезанный трафарет, тени рва. И что вы думаете? Они начинали вжиматься, как будто им грозит опасность. Хотя по сути дела, они рва в своей жизни еще даже и не видели. Да? Поэтому некоторые наши программы или страхи, они могут иметь двойственную природу, которая тянется от нашего рода небесного. Или передалась нам через земной род. И по большому счету, когда наша душа идет воплощение, то она начинает фокусироваться на нашем теле. И именно в этом процессе происходит слияние ну, двух характеристик, двух программ. Это характеристики нашего рода небесного и характеристики нашего земного рода. И это соединение может быть очень гармоничным, а может быть своеобразной такой, знаете, гремучей смесью. Но в любом случае в процессе подобного слияния происходит взаимодополнения каждого рода. Земной род он пополняется каким-то необходимым ей опытом, а небесный род своим. И сам процесс продолжается, пока душа фокусируется на теле. Как только вот этот процесс прекращается, материальное тело наше умирает. И здесь надо еще понимать, что мы в принципе постоянно изменяемся. Изменения проходят и наша душа, и наше материальное тело, так как это в принципе заложено в их природу. А с точки зрения материального тела можно сказать, что мы являемся по большому счету мутантами, да? так как в некоторых своих характеристиках мы обязательно отличаемся ну, даже от наших родителей. Я уже не говорю о других людях. И подобное происходит, так как это является элементом выживания и развития, который позволяет нашим телам постоянно адаптироваться к внешним условиям, которые со временем ну, могут очень сильно в видоизмениться. А еще эти изменения являются элементом многовариантности, о которой мы с вами говорили, так как в этом процессе происходит расширение того, что уже у нас есть. И, например, в Абсолюте есть что-то одно, а это одно изменилось, преобразовалось и стало другим. А так как в Абсолюте ничего не исчезает, то к старому варианту просто добавляется новый вариант и становятся их два. С точки зрения души, вот именно с этого момента у нее появляется больше возможностей для выбора. И если не забывать, что наша душа сама выбирает тело, через которое она получает необходимый ей опыт, естественно, что для конкретного опыта она подбирает подходящее тело, то в этом плане через большой выбор, чем больше выбор, тем ей легче это сделать. На самом деле в Абсолюте и так уже все есть. Я просто пояснил механику вот этого самого процесса, так как у души нет ограничения в плане выбора. А то, что сейчас есть в абсолюте, оно там есть, так как кто-то в нем это когда-то проявил. И если что-то в нем ну, появляется хотя бы раз, то уже остается там навсегда. И эта информация в ту же секунду становится открытой для всех душ во всех временах, в общем-то, и пространствах. А что касается души, то она периодически проходит такие циклы забывания воспоминания самой себя, и поэтому может чего-то, в общем-то, и не помнить. Поэтому, идя по пути воспоминания себя, она может что-то просто не предусмотреть. И в этих местах, как правило, таки и происходит отклонение от пути, который наша душа для себя подготовила перед воплощением. В такие моменты душа проходит хоть и другие, но необходимые ей опыты, которые повышают ее осознанность. И со временем в одних и тех же условиях такая душа начинает меньше отклоняться от задуманного. Если представить, что душа могла бы проходить на земле ну, в общем, воплощение без тела, да, ее характеристики рода небесного не соединялись бы с характеристиками земного рода, то все то, что она запланировала, в выполнялось бы на 100%. Но, как правило, в процессе воплощения происходит ну, хоть немного, но по-другому все. Во-первых, потому что наши тела имеют свои характеристики, поэтому могут носить определенные коррективы с вот планы души. А второе, это изменение в принципе возможно, так как душа имеет абсолютную свободу выбора. Еще есть момент, который стоит проговорить, это связь между родом нашим небесным да, и родом земным. Дело в том, что я знаю людей, которые считают, что если в этой жизни они ну, вот каким-то образом не родят детей, то на земле в человеческом теле они могут больше в и не появиться. Другими словами, такие люди верят в то, что между родом небесным и родом земным есть прямая связь. Давайте разбираться, ведь если верить моей памяти и тому, что в общем, мы написали с Алексеем Хохватовым в книжке «Капля памяти», то пример моего воплощения на Земле является подтверждением как раз-таки обратного. Я помню, что мое тело является первым телом, которое я выбрал для воплощения на Земле. И я очень хорошо помню, как задавал миллион вопросов относительно того, как здесь вообще все устроено. Перед воплощением я выбрал тело, вот это свое, которое, естественно, принадлежит к определенному роду земному. А при этом в моей памяти сохранилось и то, что я выбирал свое тело, не ограничиваясь одним земным родом. Наоборот, я выбирал из разных родов. Поэтому я уверен, что вне зависимости от того, из какого рода небесного приходит на землю душа, она не имеет жесткой привязки вот к этому определенному земному роду. Хотя преживания, она, конечно же, может воплощаться в нем ну, столько раз, сколько захочет. Да и вообще, есть по большому счету любые варианты того, как могут переплетаться род небесный и род земной. В один земной род могут приходить души как из одного рода небесного, а так и из разных. Если разные души приходят в земной род из одного рода небесного, то такие, ну, скажем так, сестры-братья, как правило, будут не разлей вода, так как их души схожи по характеристикам, поэтому их увлечения и потребности будут, скорее всего, ну, приблизительно одинаковыми. Если же в этот один земной род воплощаются души из разных родов небесных, то с большей долей вероятности их увлечения, какие-то там потребности, да, могут довольно сильно отличаться. При этом при всем здесь нет того, что кто-то из них там лучше или хуже. Они просто, ну, разные по свойствам, по характеристикам. Один может быть творческим человеком и играть всю жизнь на скрипке, да? а другой, его брат, будет иметь технический склад ума, и для него мастер... мастерить что-нибудь в гараже, это будет самое великое счастье, которое он может только придумать. Также часто бывает, что души с одного рода небесного воплощаются в разные рода земные. Одна пошла в род Ивановых, вторая там в рот Петровых, да, но так как они из одного небесного рода, то при первой же встрече у них... У таких людей часто возникает ощущение, что они знают друг друга миллион лет. И с точки зрения души, это действительно так: ведь эти души проходили уже не одну жизнь плечо-плечо э, плечо рядышком. Еще бывают ситуации, когда тебе человек вроде бы ничего плохого не сделал, но тебе чем-то он почему-то не нравится. И мне задавали вопрос: ну, связана ли эта механика с тем, что души таких людей они ну, пришли из разных родов небесных? Ну, и сразу можно сказать, что да, конечно, такое бывает, но эта связь непрямая, и подобные взаимодействия могут быть не связаны с темой рода. А мало того, подобное может происходить с родственной тебе душой, и в этом случае ты сам мог попросить ее так, ну, в общем-то, проявиться для тебя. Еще стоит рассказать, что когда в род земной приходит опытная душа, она способна отработать определенные программы и направить этот род в сторону гармоничного развития. Другими словами, помочь ему разобраться и выправить определенные ситуации. И направить ну, общую энергетику вот этого рода. В правильное русло Бывает и наоборот Род небесный входит в очень мудрый Сильный род земной И он помогает быстрее обогатиться Вот этой душе и пройти необходимые Ей опыты и я уже говорил чуть раньше, что для конкретного опыта душа подбирает ну, подходящее ей тело, которое максимально резонирует с ней. И так как мы сейчас разбираем разные варианты того, как род небесный и род земной могут взаимодействовать друг с другом, то стоит сказать, что иногда душа может захотеть пройти опыт, где ее характеристики и характеристики ну, материального тела не очень подходят друг к другу. И здесь смотрите, когда мы что-то изучаем, то часто сталкиваемся с тем, что, ну, что нам что-то неизвестно. Да? Но если мы уделяем этому неизвестному определенное количество времени, то в итоге оно может стать для нас знакомым и понятным. Давайте на примере представим, что э, одна душа, она постоянно воплощалась, например, в морскую звезду. Эта звезда красная, она почти неподвижная, да? ее э, окружает что там соленая вода, солнышко, песочек, и все это ей уже давно знакомо и понятно. Неожиданно такая душа узнает, что в мире есть еще э, такое животное, как антилопа. Она живет на суше, питается травой, и ей вообще надо убегать от хищников. Душе, которая всегда воплощалась в морскую звезду, становится интересным, да, познать вот эту сторону мира, и она решает э, следующим воплощением, ну, сходить в антилопу. При этом какое бы тело антилопа она не выбрала, здоровое или больное, большое или маленькое, любой опыт в этом новом теле для нее неизвестен. То есть ее характеристики нового тела почти не имеют подобия с телом, в котором она раньше воплощалась. Но так как душа имеет абсолютную свободу выбора, она может пойти в подобный опыт. При этом чем больше она будет проходить этот опыт, тем больше ее характеристики начнут соответствовать вот этому новому телу. Это и есть процесс, в котором новые характеристики, ну они в общем-то добавляются и встраиваются в уже имеющиеся характеристики. При этом расширяются границы ну, и наши возможности взаимодействия с миром. Другими словами, в мире существует бесконечное количество миров. У этих миров есть свои мерности, и душа стремится их познать. И с повышением осознанности многие миры для нее становятся ну, родными, открытыми и, в общем-то, понятными. И когда я говорю, что наша душа идет к воспоминанию самой себя, как частицы Божественной, то я имею в виду, что она вновь повышает свой уровень осознанности и в этом процессе движется к Богу. А Он, в свою очередь, содержит в себе абсолютно все знания, всех миров, родов, пространств. И для него это все неразделимо. А значит, и для наших душ со временем любой род становится родным. И неважно, он небесный или земной. Знаете, это как в жизни, если на одном клочке Земли поселятся разные народы, которые будут дружить, то со временем они друг для друга становятся, в общем-то, близкими, родными и понятными. И если это не забывать, то уже сейчас, в этом воплощении, нам будет легче принимать отличия других людей, дорожить ими, и даже стараться их сохранить. И в этом случае проявляться в отношении этих людей вы будете так, как проявлялись бы в отношении себя. И как только наберется критическая масса подобных людей, которые будут действовать таким вот образом, то наш мир, он в эту же секунду изменится. И в лучшем смысле этого слова он уже не будет прежним. На сегодня я буду уже заканчивать, хотя не все смог уместить в этот ролик. На ближайшей встрече в клубе мы разберем ваши вопросы, которые могли появиться в процессе просмотра этого ролика. А если вы еще не состоите в нашем клубе Азбука Души, то присоединяйтесь и вы также сможете получить ответы на ваши вопросы. Вся информация, в общем-то, будет в описании к этому ролику. Вам хорошего настроения, такого же замечательного продолжения дня и до новых встреч. Пока!